Здорово. Ну... Как ты? Ты довольно быстро накидал мне большое количество лайков под прошлым видео по обновлению на Барвих РП, и я в свою очередь, как и обещал, выпускаю для тебя вторую часть этого масштабного обновления. Сегодня я покажу тебе все новые аксессуары, все новые диски, все это добавили в огромном количестве, и там есть на что посмотреть. Поговорим с тобой о комиссии, покажу тебе новый инвентарь, ведь нам теперь подвезли с тобой рюкзаки, багажник, шкафы. А также нас с тобой ожидают новые кейсы, которые мы с тобой будем получать различными способами, способами, и самое интересное, нам с тобой понадобится для их открытия некие ключи, обо всем об этом максимально коротко в сегодняшнем видеоролике. Ну и в преддверии таких замечательных праздников я хотел бы разыграть для тебя 500 тысяч рублей абсолютно на любом сервере barvih.rp, я выберу целых 20 победителей среди всех роликов, которые выйдут за эту неделю, шансы увеличены, так что обязательно переходи под каждый ролик, который вышел и еще выйдет на этой неделе до 31 декабря, и обязательно принимаю участие 20 человек заберут по 500 тысяч рублей я буду выбирать сразу же по несколько победителей в каждом ролике и буквально 31 декабря на моей странице вконтакте будут итоги розыгрыша на все эти 10 миллионов рублей желая удачи начнем с того что аксессуаров и новых дисков на автомобиле добавили в это обнове реально достаточно большое количество и пока ты будешь детально рассматривать каждый из них я тебе немного расскажу о новых механиках которые нас ждут у уже в этом новогоднем обновлении. Наверное, одна из главных вещей, которая теперь должна в целом коснуться всей экономики среди всех серверов Барвихи, это комиссия, которую вводят разработчики. Комиссия, которая будет распространяться абсолютно на все, что мы с тобой теперь будем продавать. Здесь очень важный момент: данная комиссия не распространяется именно на государственные цены домов, машин, аксессуаров, скинов и всего прочего, она распространяется конкретно на рыночную стоимость товара, который ты продаешь другому человеку. То есть грубо говоря ты приехал на бу рынок решил продать там свою старую жигу за 100 тысяч рублей и при продаже ее другому игроку с тебя будет взиматься комиссия в размере двух процентов то есть с этих 100 тысяч рублей 2000 рублей заберет у тебя государство с одной стороны это конечно копейки и довольно незначительная сумма в плане какой-либо продажи вряд ли ты поначалу вообще будешь замечать какую-то потерю в плане своих продаж Но делается это конкретно для того чтобы немного хотя бы урегулировать экономику на всех серверах в целом понятное дело что верты нужно куда-то выводить такая система уже в принципе давно существует на многих подобных проектах и большинство игроков неплохо так заходит я так понял разработчики решили теперь внедрить ее и на барвиху РП. ну а к чему это приведет в конечном итоге посмотрим также что касается новой системы кейса похожая система также существует на многих других проектах и также довольно неплохо заходит игрокам я думаю данную систему вообще добавляют на барвиху по просьбе большинства игроков в этой обнове нас тобой ожидает 4 таких новых кейса, я думаю со временем их количество будет увеличиваться и у нас появится какое-то разнообразие. Сразу тебе скажу, что эти кейсы нельзя будет купить за донат, их можно будет только выбить или получить за прохождение каких-либо квестов, за выполнение каких-либо работ или просто за отыгровку по времени на серверах. Короче говоря, ты просто играешь, занимаешься привычными тебе вещами и тебе будут рандомно каким-то образом падать данные кейсы, которые в дальнейшем ты сможешь продать, как я понял, на торговом центре другим игрокам. Ну или попробовать открыть сам. А вот для того, чтобы открыть тебе этот кейс, тебе будут необходимы некие ключи. Я думаю, каждому кейсу также будет необходим конкретный свой ключ. И вот здесь довольно непросто. Данные ключи нельзя будет ни продавать, ни купить за игровую валюту. То есть продажи их на торговом центре будет невозможно. И их можно будет купить только в донатном магазине, естественно, за донат. Здесь опять же довольно не однозначно все потому что получается что такие кейсы смогут открывать лишь донатеры возможно такое будет поначалу пока количество этих кейсов невелико и также в этих кейсах насколько мы с тобой уже знаем будут падать какие-то новые эксклюзивные аксессуары будет падать тот же мотоблок причем с шансом 50 процентов и новый mercedes my vision 6 опять же с шансом 50 процентов то есть тебе будет падать как сказали разработчики либо мотоблок либо этот vision и тем самым эти вещи все будут являться как раз таки неким эксклюзивом на сервера эксклюзивность это конечно же всегда хорошо но игроки которые не смогут донатить спросят а зачем мне тогда вообще нужны эти кейсы я думаю тут все просто данные кейсы ты сможешь просто-напросто продавать тем же донатерам у которых имеются ключи тут лишь вопрос в том как часто будут падать эти кейсы насколько они будут востребованы и за какие суммы будут уходить на торговом центре все это я думаю мы узнаем уже хотя бы спустя недельку после выхода новогоднего обновления ну а что касается ключей я думаю если они будут стоить не овер до хрена, к примеру, если каждый ключик обойдется нам там максимум в 300 коинов, грубо говоря, 100 рублей по акции X3, возможно, вместо тех же 500 тысяч, которые я разыграю в каждом своем ролике, я буду разыгрывать такие ключи. Также новые механики, новая система у нас с тобой появляется в инвентаре. Во-первых, в инвентаре, как и обещали разработчики, теперь мы сможем с легкостью перемещать предметы, выставлять их в таком порядке, в котором мы захотим сами. Это довольно удобно, и игроки реально давно просили добавить подобное. Также всем игрокам абсолютно каждому изначально будет выдан новый аксессуар сумка, который увеличивает слоты твоего инвентаря. У всех новых игроков изначально 24 слота, а у старичков проекта будет по 48 слотов за счет выданной такой сумки. Всего можно будет получить 72 слота в свой инвентарь. То есть, грубо говоря, ты зарегал новый аккаунт, у тебя 24 слота. Если ты старичок проекта, то тебе подарили еще некую сумку, у которой будет 48 дополнительных. Слотов тем самым у тебя становится 72 свободных слота в твоем инвентаре. Также эти рюкзаки можно будет улучшать. Первый уровень рюкзака будет давать 24 слота. Последующие уровни, кроме последнего прибавляют по 2 слота. Ну а самый последний прибавляет уже целых 6 слотов. Ну и в итоге, при самом улучшенном рюкзаке у тебя уже будет 48 слотов. Опять же непонятно, пока как новички вообще будут получать данный рюкзак, и как они его потом будут улучшать, где будут отображены эти уровни и все прочее. Я думаю, опять же все это мы с тобой уже увидим на практике, на деле после выхода обновления на основные сервера. Также теперь скины, сим-карты, номерные знаки, аудиосистема, магнитофоны, все это теперь у нас с тобой в инвентаре. Под каждую вещь имеется свой слот. Также теперь, если у тебя есть дом, квартира, неважно, любая недвижимость, кроме семейной, то теперь в твоем инвентаре будет отображаться некий шкаф, который также дает дополнительные еще 16 слотов. Ну и, естественно, если у тебя есть тачка, то в твоем инвентаре появляется еще и... И багажник на 12 дополнительных слотов помню не так давно кто-то из моих подписчиков просил добавить данную систему конкретно с новыми шкафами и багажниками в автомобилях довольно неплохо реально довольно интересная тема и самое главное теперь все вот эти скины которые давно уже не помещаются у нас с тобой в квартире в твоем шкафу в твоем гардеробе теперь они все переезжают в наш инвентарь и здесь мы с тобой будем носить теперь столько скинов сколько захотим до тех пор по крайней мере пока у нас не закончится свободный слоты но их уже гораздо больше чем в том же гардеробе который было раньше И это довольно круто вот такие вот нас с тобой ожидают новые механики которые реально поменяют как минимум геймплей игроков на Барвихе рп теперь твоя игра будет ощущаться немножечко по-другому где-то сложнее где-то удобнее где-то легче но в целом реально геймплей я думаю поменяется Поменяется взгляд игрока на саму игру но опять же насколько зайдет это все игрокам Обо всем об этом мы с тобой уже узнаем в ближайшем будущем. Ну а что ты думаешь по этому поводу? Обо всем об этом напиши мне в комментариях. Ну а на этом у меня пока что для тебя все. Пока!